Всем привет, с вами Элвер, и как вы все знаете, 2 июня вышел Valorant. Теперь, когда вы запускаете игру, вас просто согласиться с правилами сообщества. Да. Вторым важным изменением для Сейдж стало ослабление барьера. Барьер Прочность его участка уменьшена с 1000 поинтов до 800 а действует он не 40 секунд, а 30. Теперь перейдем к Фениксу. Длительность действия пекла была увеличена с 6 до 8 секунд. Кроме того, нанесение урона и восстановление здоровья было увеличено. Способность возврата автоматически перезаряжает ваше оружие. Несколько изменений коснулись Джет. Вихрь теперь действует не 4, а 7 секунд, а ее рывок позволяет ей вырваться из ловушки сайфер. Теперь перейдем к самому сладкому. Была добавлена новая карта, фишкой которой является Дверь. Ставь лайк, если не знал. Впервые, когда зашел на эту карту, я понял то, что создатели ранта украли все из CSGO. Очевидно же, что это карта Нюк. Потому что здесь есть эти долбаные стекла. А вообще, она еще похожа на Вертига, но... Это не точно, но она все крутает воздухе. Это что такое? Это что? Ну а может это еще и ДАС-2, КРФ, вообще я не знаю, это все. Ужасно. Тут... Все. Была изменена карта сплит. Мид стал шире. Ну все, в принципе. Также был добавлен новый персонаж, Рейна. Перейдем к ее способностям. Первая способность это изгнание. После смерти игрока вы можете подобрать сферу, которая делает вас неуязвимым на 2 секунды. Это сделано для того, чтобы вы могли просто поменять позицию или убежать. Если ее завязать вместе с ультой, то вы станете невидимым на пару секунд. Вторая способность – это злобный взгляд. Рейна рассеивает дым, который ограничивает видимость игрокам, которые смотрят на него. Его можно спокойно уничтожить выстрелом из оружия. Третья способность – это поглощение. Рейна после убийства соперника может за 3 секунды забрать его душу, которая восстанавливает ей здоровье. Вместе с ультой она юзается автоматически. Ну что ж, перейдем к последней способности, а именно Императрица. Эта способность делает Рейну невидимой на несколько секунд и увеличивает ее показатели, а именно скорость стрельбы, скорость перезарядки и восстановление дачи при выстреле. Также при ульте враги подсвечиваются красным светом, что помогает их лучше разглядеть. Ульта действует 50 секунд и при каждом убийстве она снова восстанавливается. Также изменили многие способности Омена. При использовании способности темного покрова, Омен теперь переходит в призрачный мир, в котором он может видеть сквозь стены. Благодаря этому вы эффективнее можете ставить дымовую завесу. Переходить из призрачного режима в обычный можно нажатием клавиши перезарядки. Также управлять дымовым завесом можно правой или левой кнопкой мыши. Способность паранойя теперь выбирается, а не используется по нажатию кнопки. При использовании способности скрытого шага, Омэн сможет видеть место телепортации на карте и особую метку. Теперь при использовании способности из тени, Омэн может отменить телепортацию. Также был добавлен новый режим, Spike Rush. У каждого игрока имеется спайк, который он может установить. А также на карте расположены разные способности, которые он может юзать. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. А с вами был Элвер, пока!